Стойкий шифр тот, который маскирует характерные особенности языка. Для получения более блеклого отпечатка нужно выровнять распределение частот вхождения букв. С этой целью в середине XV века были разработаны многоалфавитные шифры. Представим Алису и Боба, знающих секретное, сдвигающее слово. Во-первых, Алиса преобразует слово в цифры в соответствии с позициями букв в алфавите. Далее эта последовательность чисел повторяется на длину всего сообщения. Затем каждая буква сообщения шифруется сдвигом на соответствующее число. В таком случае Алиса использует различные величины сдвигов вместо единой, используемые в шифре Цезаря. Затем зашифрованное сообщение в открытом виде передается Богу. Боб расшифровывает сообщения, выполняя сдвиги в обратную сторону в соответствии с секретным словом, которое он, так же как и Алиса, знает. Теперь представим взломщика Еу, которая перехватила несколько сообщений и вычислила распределение частот букв. У нее получится достаточно ровное распределение или, другими словами, менее четкий отпечаток. И как она сможет взломать шифр? Запомните, взломщики ищут утечки информации, такие как нахождение частичного отпечатка. Каждый раз в случае различного распределения частот букв происходит такая утечка. Различия вызваны повторениями в зашифрованном сообщении. В этом случае шифролиса содержат повторяющееся кодовое слово. Для взлома шифры Ева первым делом должна определить длину слова для сдвига, а не слово «целиком». Ей нужно посмотреть сообщение и проверить частотное распределение различных интервалов. Когда будет проверено частотное распределение каждой пятой буквы, отпечаток будет раскрыт. И теперь задача взломать пять шифров Цезаря в повторяющейся последовательности. В частном случае это тривиальная задача, как было показано ранее. Добавленная стойкость шифра заключается во времени, необходимом для нахождения длины слова для смещения. Чем длиннее это слово, тем более стойкий будет шифр.